Работа в Польше 2019 или как обманывают на польской границе? Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Белюк и канал Work and Life. И сегодня мы в очередной раз разберем тему обмана и мошенничества в Польше. Вам это интересно? Тогда устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Что ж, друзья, то, что вы услышите в этом выпуске, возможно, для многих будет невероятно и парадоксально. По сути, обман на польской границе происходит каждый день тысячи раз. Обманывают конкретно польских пограничников, граждане Украины, ну и Грузии, въезжающие по биометрическим паспортам. И, как бы это дико не звучало, это совершенно нормально. Нормально со всех сторон. Это нормально воспринимается польскими пограничниками, властями и за. Законам. Ведь по закону вы можете ехать в Польшу на биометрическом паспорте, как турист и уже по месту. Совершенно легально оформить приглашение на работу и трудоустроиться на работу. По биометрии на 3 месяца, к примеру. Но на практике, на польской границе, если вы скажете, что едете э, на работу, но едете по биометрическому паспорту без приглашения на работу, тогда вас не пропустят, скорее всего. Особенно это уже с 2019 года. Поэтому практически во всех агентствах в Польше, будь то малых, либо больших, рекрутеры рекомендуют людям говорить на польской границе, если они едут по биометрии на работу, то что они идут не на работу, а, например, как турист, либо по закупы. И тогда, если вы четко все скажете, не запутаясь, в 99% случаев вас пропустят, если же, конечно же, и достаточная сумма денег у вас будет с собой. Но это уже тема для отдельного видеоролика. Спрашивается, почему же сразу не ехать по приглашению на работу? Почему же не выслать приглашение на работу человеку? Дело в том, что приглашение на работу в Украину, например, может идти вплоть до нескольких недель. И пока оно дойдет, вакансия, на которую оно было сделано, может стать уже неактуальной. И в итоге с этого приглашения не будет никого толку, человек потратит время, ну и агентство также будет в минусе. Поэтому обладателям биометрических паспортов чаще всего советуют ехать сразу по биометрии, то есть оформится уже по месту или же делают приглашение на работу пока человек доедет чтобы он приехал и сразу вышел буквально на работу таким образом экономится очень много времени вывод этого видеоролика может сделать такой что говорить на польской границе неправду польским пограничникам это совершенно нормально это нормально ими воспринимается они прекрасно знают и понимают что 99 которые едут в польшу украинцы это нифига не туристы и скорее всего едут не по закупу а на заработки, но когда им это говорят, они воспринимают абсолютно нормально. И напротив уже если с биометрическим паспортом вы едете без приглашения на работу и скажете, что едете на работу, то вас скорее всего развернут. Так работает система и в Польше такой обман воспринимается абсолютно нормально, и к этому уже давным-давно все привыкли. И так это действует. Если же э, вас будут мучить какие-то угрызения совести, если уже вам воспитание не позволяет сказать человеку неправду в определенных случаях, то, конечно же, вам ехать лучше по визе, дождаться, открыть визу и приехать. И дай бог, чтобы вакансия, на которую вы ехали изначально, была актуальна, пока вы доедете. Что друзья, э, пишите больше комментариев под этим видеороликом, что вы думаете насчет всего услышанного и увиденного. Приведите свои интересные примеры того, как вы пересекали границу или ваши знакомые, кто проехал на каких документах, а кого и при каких обстоятельствах развернули, будет интересно почитать, дайте какие-нибудь советы людям. Также, если вы заинтересованы в трудоустройстве в Польше, советую ехать туда подготовленным. А подготовиться лучше всего можно, узнав информацию, всю информацию о переезде, о трудоустройстве. Узнать вы можете от меня, заказав персональную от меня по скайпу советую заказать ее пройдя по ссылочке которая появится вот здесь в конце этого видеоролика также пройдя по ссылочкам в описании к этому видео вы сможете найти э, кучу актуальных вакансий в польше на любой цвет и вкус только от самых лучших и надежных агентств по трудоустройству подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны жмите на колокольчик ставьте лайки делитесь ссылками на мой канал с друзьями с вами был антон белюк и канал work and life на связи с Польшей. до скорых встреч за границей Седу yeah, пока.